Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Рак. Сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни по основным ее сферам, период с 1 по 24 февраля. Именно в это время Венера будет двигаться по Знаку Зодиака Водолей. Водолей является для вас домом чужих денег, опасных ситуаций и секса. Понятно, что он связан также с кредитной сферой. И учитывая, что здесь будет находиться пять планеток в течение всего этого времени, то эта сфера будет для вас достаточно активной. Какие энергии несет сама по себе Венера в Аделе? Ну, Как правило, это свобода, это дружба, это независимость. Как правило, отношения заключенные в этот период, они имеют свойство быть не слишком долгосрочными, очень легкими, дружелюбными, без каких-либо особых обязательств, а учитывая, что еще с 1 февраля по 21 Меркурий, планета общения, коммуникации, общения, обмена информацией, передвижений будет ретроградный, то она несет возврат к прошлому, к прошлым связям, прошлым отношениям и к закрытию каких-то долговых обязательств. Если говорить об опасных ситуациях, то возможно возобновление каких-то хронических заболеваний. То есть и будет необходимость их долечить. Ну, я думаю, что все получится. Теперь более подробнее. До 8 февраля будет действовать такой интересный аспект, как квадрат от Марса к Юпитеру. Угу. Смотрите. Марс будет находиться у вас в зоне друзей, зона больших коллективов. И здесь, вы знаете, как будто бы, если вы кому-то должны что-то, то будет необходимость это вернуть, найти ресурсы и вернуть. Если же вам кто-то должен, то вы можете получить обратно, но это, скорее всего, будет где-то во второй декаде февраля. Я бы не рекомендовала оспаривать какие-либо решения на данном периоде. И, вы знаете, есть риск того, что какие-либо дела возобновленные, особенно если это касается судовых споров, то решение может быть не в вашу сторону. До 8 числа это включительно. Что вам будет помогать? Интересно, обратите внимание, с 3 февраля включается такой интересный аспект, как соединение Венеры с Сатурном. Вот он вам поможет, поможет как раз 3 февраля по 10 поможет с достижением желаемого. Знаете, или вы найдете какие-то необходимые ресурсы, или же появится человек, который вам поможет решить финансовые проблемы, Здесь есть указание на то, что человек может быть значительно старше по возрасту, но можете рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. Особенно эта перспектива будет раскрываться после 8 числа, когда Венера пойдет на соединение с Юпитером. Это аспект большого счастья, радости, удачи, и он часто перекрывает возможные негативные влияния от других планет он будет работать до 16 числа также из плюсов с 5 по 19 февраля включится такой помощник будет от марса к нептуну нептун это у вас зона связанная с границей значит возможно в это время с 5 по 19 поступление финансовых средств Помощь издалека, выгодные сделки издалека. Но обратите внимание все-таки, что до 21 числа лучше не делать никаких крупных вложений. Ну вот для того, чтобы рассчитаться или найти необходимые ресурсы, для того, чтобы рассчитаться, вложиться, оплатить какие-то необходимые для вас потребности, что-то закрыть, перекрыть свои дырки, ну финансовые дыры я имею в виду, то у вас для этого будут очень благоприятные возможности уже во второй декаде, и до 16 будет будут работать. Также все, что вы себе планировали, закрывать из долгов, постарайтесь это сделать до Новолуния, до 11 февраля. После 11 можете там начинать продвигать свои какие-то старые проекты, Также здесь есть интересный аспект. 18-19 февраля. Обратите внимание на квадрат от Марса к Венере. Здесь, возможно, у вас какие-то конфликты. Слишком эмоциональный напряженный период связаны с вашим окружением. Тем более, что здесь еще и Луна будет соединяться с Марсом, она, как правило, знаете, несет какие-то резкие вспышки гнева. 18 19 февраля еще и соединение с Лилит. Два дня постарайтесь как-то не конфликтовать, уходить от возможных конфликтов. Также, что у нас еще с 1 по 17 про квадрат Сатурна и Урана с 1 по 17, квадрат Сатурна тоже будет работать, он, конечно, знаете, у вас вот будет наблюдаться некий такой взрыв, вот все будет гореть, необходимо будет решить что-то, разрешить какие-то сложные ситуации, выйти из какой-то сложной ситуации, но основная тема все-таки будет связана с или это перекрыть какие-то долги, найти необходимые ресурсы, где-то может быть у кого-то ситуация по здоровью, когда будет необходимо какое-то срочное оперативное вмешательство, что-то нужно будет срочно подлечить, или же вы будете нуждаться в помощи. Ну и может быть для кого-то актуальна еще и тема наследства. Кто-то может получить наследство, или здесь идут судебные разбирательства по теме наследства. Если говорить о сексуальной теме, то здесь возможны возникновение легких знакомств, которые могут вас порадовать. Но вряд ли они будут достаточно долгими и серьезными. По ретро-Меркурии есть указания на то, что могут вернуться партнеры из прошлого. Но здесь только идет легкая такая сексуальная тематика. Обратимся к помощи Таро, она нам подскажет, что будет происходить в ваших основных сферах жизни и даст вам какой-то совет. Рекомендация. Первое. Как вас будут воспринимать окружающие? Выпала карта гроб. Здесь идет разъяснение такое, что так как было, не будет. Пришло время принимать очень важное решение по развилке. Решение, которое впоследствии кардинально повлияет на вашу жизнь. И те изменения, которые произойдут, приведут к тому, что вам нужно будет перестраиваться к абсолютно новым условиям, каким-то новым обстоятельствам. И действовать нужно будет абсолютно по-другому. Еще она может говорить о хирургическом, хирургическом вмешательстве, если ну, есть у кого-то такая необходимость. Часто бывает, когда, ну, особенно это для девочек актуально, кто-то решает что-то изменить в своей, в своей внешности, улучшить ее, то есть как-либо себя видоизменить. На самом деле, даже если кто-то захочет перекрасить волосы, например, там, из черного в рыжий цвет, или наоборот, из стать, темноволосой стать блондинкой, то это вполне может так проигрываться. Теперь, что будет происходить в ситуации дома в семье? Здесь выпала карта коса. Здесь будут какие-то резкие изменения, кстати, которые тоже часто показывают о том, что придется что-то резко решать. Что-то что старое уходит, решается какая-то проблема. Ну, по косе рубится, косится, косится, рубится. Выносится какая-то проблема на... Выходит проблема на главную сцену, то есть приходится ее решать. Ведет разговор, принимается решение, принимается решение, и в конце концов это решение находится не без помощи близкой женщины. Еще здесь, знаете, есть такое указание, что может быть конфликт, может быть конфликт с близкой женщиной. Ну Постарайтесь не конфликтовать. Если, конечно, вас эта проблема уже давно мучает и назревает, то наоборот, здесь рекомендация поговорить, чем мучиться и страдать. Лучше разрешить ее, принять необходимые меры для того, чтобы эта ситуация вас больше не заставляла мучить. Теперь ситуация с партнерами. Ну, любовные взаимоотношения здесь ключик ключик это выход из сложного положения здесь также есть мужская карта которая оказывает что это положение может быть благодаря некому мужчине мужчина ваш поклонник ну это для девочек для мальчиков это может быть ситуация когда вы можете найти самостоятельно выход из создавшегося положения возобновить взаимоотношения. Вообще очень благоприятно вот это сочетание. Оно говорит как выход, творческий подъем, возобновление, кстати, секс, радость от взаимоотношений. И здесь еще выпадает мужская карта с солнышком. Здесь радость в доме, здесь счастье, здесь идет возобновление отношений в паре. То есть по теме партнерства, по теме партнерства вам зеленый свет. Очень хорошо для, э, бра, для брачных пар, для помолвки. Ну, конечно, идеально, если это будет после 21 числа. Теперь, основные события в карьере. Ух ты! Тут такая интересная ситуация. Садник. Новости, новости, движение, скорость. Что-то будет происходить. По, по Аистам это быстрое обновление, возобновление какого-то процесса. Возможно, вам раньше что-то пообещали. Вот сейчас будет Период, когда э, к вам поступят важные новости, и наконец-то в вашей жизни произойдут долгожданные перемены. Но договорю у нас было раньше, перемены наступят только здесь и сейчас. И на это еще указывает и книга. То есть как будто бы изучали, изучали ваши дела, изучали, падает, спешит, изучали решение вашего вопроса, и вот наконец-то вы дождетесь результата теперь главное событие в вашей жизни башня, башня здесь играет роль знаете, такое официальное учреждение и мужчина мужчина при определенной власти при определенном положении для мужчин это вы можете занимать определенную власть, определенное положение возможно даже повышение по должности и здесь еще есть интересное такое сочетание карт здесь идет крыса и дерево обратите внимание на здоровье своего своих близких, особенно если это касается мужчин Возможно, они могут потребовать вашего внимания, ухода, заботы. Но также здесь указание на то, что это не будет для вас просто так. Что впоследствии вы получите хорошее вознаграждение за вашу помощь. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Лайкайте, комментируйте, делитесь моим видео. И до встречи в следующем периоде.